Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Мощель Андрей Иванович, я врач-терапевт клиник Мегастом. Пациенты часто спрашивают меня, что такое керамическая вкладка и чем она отличается от ломбы. Керамическая вкладка это специально изготовленная индивидуальная для пациента конструкция, которая восстанавливает большое количество трачных ткани зуб. Керамические вкладки отличаются эстетикой, прочностью и долговечностью и создают идеальный контактный пункт при наличии грезных полостях на боковых зубах. Хочу вас пригласить в клинику Мегасто, где мы сможем вылечить вам не только кариес, но и изготовить керамические кратки при значительном разрушении зубов.